Schnappi, das zu einem Krokodil, hab scharfe Zähne und davon wird schon viel. Ich schnapp mir, was ich schnappen kann. Ja, schnapp zu, weil ich das so gut kann. Schnee, schnau, schnappi, schnappi, schnappi, schnappi, schnee, schnell, schnappi. Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua и от RASH. Сегодняшний наш гость, а возвращенный к жизни, участник парада старых портированных хитов. Встречайте, культовый шутер Return to Castle Wolfenstein. Для справки скажу, что оригинальная игра вышла еще в 2001 году, являясь продолжением Wolfenstein 3D. На данный момент серия насчитывает уже порядка 8 частей. Как и во всех играх серии, история доставляет развесистой клюквой на тему Третьего Рейха. Вкратце опишу тебе сюжет. В самый разгар войны союзное командование посылает лихого разведчика Вилла Блесковича в таинственный замок Волфенштейн. Естественно, секретным заданием. И как водится, все как всегда пошло не так. В самом начале игры фашисты схватили нашего героя и засадили в мрачное подземелье замка. Я, как ты уже догадался, твоей первичной задачей в игре будет выбраться из него, но к счастью, сама цитадель Волфенштейн будет далеко не единственным местом, которое ты увидишь по ходу игры. Например, нашему протагонисту предстоит посетить тайный завод по производству ракет V2 для поиска секретного оружия вермахта, или же разыскать во льдах Норвегии сверхсекретную базу по выведению уберсолдат. солдат Наверное, ты спросишь у меня, а где же собственно обещанная клюква? Начнем с того, что само название Волфенштейн вызывает устойчивые ассоциации у всех любителей мистических тайн Третьего рейха. часть Часть игры, наш герой борется с некой оккультной организацией, цель которой – вызвать из преисподней демоноподобного немецкого короля Генриха. Кроме того, нацистские ученые создают ему в помощь армию уберсолдат солдат зомби которых тебе и предстоит шинковать помимо обычных эсэсовцев. Несомненно, сюжет является самым важнейшим достоинством Wolfenstein. Но давай рассмотрим и остальные минусы-плюсы данной игры. Также к сильной стороне можно отнести и общий геймплей. Игру можно проходить как в обычном шутерном режиме, кроша врагов на капусту, так и в стелсе. К слабым сторонам отнесу управление, не то чтобы виртуальные кнопки вдруг стали неудобны. Проблема скорее в их размере, особенно если ты пользуешься устройством с маленьким экраном, так что играть на дисплеях меньше 7 дюймов крайне не рекомендуется. Еще одним минусом, который больше похож на баг, является то, что кнопки управления намертво винчены в игру. К примеру, они не исчезают даже в меню или во время сюжетных роликов. Некоторых, наверное, они не настигнут даже во сне. Итог. В целом игра Wolfenstein крутой шутер с интересным сюжетом, но с корявым портированием. Устаревшая графика даже по меркам Android игр, скорее всего, отпугнет любителей современных видеоигр. Да и общая заточенность под ПК не добавляет плюсов. Игру можно порекомендовать фанатам старых частей, а также любителям сказок на тему Третьего Рейха. На этом все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До новых встреч! До